который задал некий законник Господу Иисусу Христу. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус, в свою очередь, спрашивает этого закона. А в законе что написано? Как читает? Действительно, что говорит закон Моисея, который дан Богу о спасении? И вот в законе Моисея очень много Заповеди, как мы знаем, 613 заповедей и повелительных, и запретительных, очень много всяких предписаний. И что же самое главное, и вот этот законник называет две заповеди. Первое: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем устами, всем крепостью, твоей, всем разумением. За ближнего твоего как самого себя. И Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будь жив. Поэтому первый урок сегодняшней евангельской истории. Он заключается в том, что мы должны в нашей духовной жизни видеть главу. Ведь и в церкви нашей тоже очень много различных правил, различных предписаний. И порой человек, приходящий к храм, теряется и спрашивает, как я могу все это исполнить, ведь нужно не то, и другое, и третье. Если что-то сделаю неправильно, все пойдет уже не так в моей жизни. А как исполнить правильно? А как нужно все это сделать? Я ничего не знаю и ничего не понимаю. Так вот, и мы, христиане, тем более должны помнить об этих двух главных заповедях, о которых весь закон стоит о а любви к Богу о а любви к ближнему. Вот это и самое главное. Этими двумя замов, мы должны поверять все остальное, всю нашу жизнь. Это то, что мы делаем, мы Спрашиваем себя, а то, что я делаю, это выражает ли мою любовь к Богу, а то, что я сейчас делаю, это поможет ли ближнему, даст ли ему какую-то силу, помощь. Вот таким образом тогда нам станет все гораздо яснее в нашей духовной жизни, потому что мы, увы, часто затачиваемся на деталях, на мелочах, которые сами не понимают какие-то вещи, да, что-то нужно делать, ничего не знаем, мы уже так сказать. А вот две понятные нам задачи. Ну, конечно, чтобы возлюбить Господа Бога нашего, нужно нам знать, а кто наш Господь Бог? В кого мы верим, Мы верим в Бога, А какой то, А разве открытого? Да, конечно, открыто. Открыто в той мере, в которой это необходимо для нашего спасения. Открыто в Слове Божьем, в все, что нужно для нашего спасения. Значит, читать Евангелие, применять его в своей жизни, вот это тоже необходимо. И это есть важная часть, э, относящаяся к Ним. Ну и, конечно же, Евангелие тоже может быть много из западных, всяческих привлечений. И их Им тоже нужно понимать, размышлять, стараться применять свою жизнь. Это первый круг. А второй круг заключается вот в той притче, которую Господь сказал, на вопрос Законника а кто будет ближе? Вопрос... Потому что для Иудея ближе был прежде всего иудея. Прежде всего тот, кто принадлежал его собственному роду. И вот Иисус, отвечая на то, говорит, что вот некий человек пошел, шел из Иерусалима Барихон, попался разбойник. Да, дорога эта из Иерусалима Барихон была а, очень такая непростая. Там действительно жили разбойники, пещеры, они могли напасть. Вот они, очевидно, напали на этого человека и сняли с него одежду, изранили. Ушли, оставив его два живых. И вот дальше Иисус говорит, мимо этого человека проходит двое. Один священник, другой левит. Левит – это служитель храма. Священник – тот, кто тоже служитель храма Иерусалимского. То есть самый ближайший к Богу. Тот, кто знает закон, тот, кто знает все заповеди, тот, кто совершает жертвоприношения. И вот они прошли мимо этого. Мимо они прошли, скорее всего, не потому, что были без бессерпетами, а просто они подумали, что этот человек уже крест, А по закону Моисея запрещалось прикасаться к мертвому телу. Человек, который прикоснулся к мертвому телу, если бы необходимо было прикасаться, да, он смелся нечистым и даже родственным. И нужно было тогда пройти длинный обряд очищения. В общем, если бы этот священник, вот, прикоснулись бы к этому человеку, даже просто посмотрели, что с ним, они бы тогда не смогли бы служить в храме. Они должны были бы тогда пройти вот это многодневное обряд очищения, ну, никак не мог священник этого сделать. Ну, не мог никак. Вот э, э, закон ритуальной чистоты для него оказался выше закона любви. Вот что произошло. Хотя наверняка э, он был одним противником человек без бессердечного, нет, но просто он, он должен был служить, и что хотел. А вот третий человек подошел, он был самарянин. Самаряне, хотя был такой отдельный народ, они возникли э, после того, как э, северное царство израильское было за много веков до вот этих событий было завоевано ассирийцами, и ассирийцы поселили там, на территории Северного царства, своих подлинных язычников, а местных жители иудеев забрали, депортировали в Оссии. И так эти, эти язычники смешавшись с оставшимися иудеями там, которые не смогли в подключение уйти, они образовали, в конце концов, вот этот новый народ, самарян, который сейчас есть, существует такой народ. эти самаряне, они верили в единого Бога, потому что вроде там было какое то у них родство с иудеями, но в то же время и верили и языческим богам, и идолам тоже, которых принесли с собой вот эти вот ассирийцы. То есть вера у них была нечистая, и их иудеи не любили, даже еще больше, чем иудеи не любили, потому что как бы они вроде были как будто бы свои, но на самом деле не свои, не любили их, обходили их стороной, считали, все называли их собаками, и вот этот самарянин, Увидев иудея, а у самарянки иудеи тоже было такое же отношение, он остановился, он не смог пройти мимо. И говорится, что он э, подошел к нему, он э, э, перевязал рам, возливая масло и вино, потом посадил его своего осла, привоз в гостиницу, позаботился о нем, а когда поезжал, то вынул два динария и отдал хозяину гостиницы, сказал, ты позаболься о нем, пока я не вернусь, когда есть что более, то я тебе». То есть он отдал все, что мог, сделал все, что мог для этого человека, который был для него, казалось бы, чужим. Он был из другого народа и другой веры, по сути дела. И он ему помог. И вот кто же был ближний? Спрашивает Иисус попавшемуся разбойника. И законник сказал, оказавший ему нерзь. Законник спрашивал, кто мой ближний? Кого я, кого я должен изменить, но оказывается, что ближним становится человеком тот, кто ему оказывается, оказывается в Но вот это для нас вроде бы все понятно. Мы уже много раз читали эту притчу, мы понимаем сейчас прекрасно, да, что любовь, она не должна ограничиваться только э, нашими, э, нашим родом, нашими родственниками, нашими близкими, тем, кто подлежал нашей национальности, Господь распространяется нас всех. он приступим любить всех, нет каких-то границ национальных, расовых и так далее, границ любви. Мы это все знаем. Но, но вот насколько мы по-настоящему исполняем это, насколько действительно она в нашем сердце есть. На самом деле эта притча, она такая очень обличительная. И когда я ее читаю, я спрашиваю себя, а вот остановился ли бы я? я неизвестно. На самом деле не могу сказать, потому что, ну вот, действительно, вот нету, не хватает вот той любви и милости, вот той отдачи, которая была этого современного. Но вот сейчас такое время, когда э, у нас культивируется такая вражда, на самом деле, ненависть всех против всех, когда мы сами в своем сердце допускаем, Возможность не любить даже не язычников, не людей другой веры, а э, своих же, своих поверить, своих попробовать. Мы их не любим, мы э, как бы допускаем, что их можно не любить, можно даже э, идти против них. Вот это наша жизнь сейчас происходит, сплошь и рядом. Как-то допускаем, а почему не допускаем? Вот почему этот самарянин оказал помощь, а те двое своих не оказали помощь. Мне кажется, это произошло потому, что те двое, они подумали, думали в этот момент не об этом человеке. Они думали о законе. Вот дан да, закон. Вот этот закон ритуальный. Ну и все, как Вот они сослались на закон и, и прошли мимо э, беды человек нуждающийся, А Самарин не думал в тот момент ни о чем другом, только о нем, об этом человеке. Он не думал, что самаряне с людей не, не сообщаются, что у вас разная вера, не думал об этом. А он думал только вот о нужде этого человека, конкретном человеке, который погибает, который умирает он нуждается в помощи. И вот этот притча учит наш, нас ответственности. Потому что все беды на земле. Начинается тогда, когда человек снимает с себя ответственность. Он как бы эту ответственность делегирует кому-то другому. Кто-то другой лучше знает. Другие люди, власти и так далее, они лучше знают как. Они знают как правильно. А я как бы э, тут ни при чем. Это не мое дело. И вот как только я снял с себя ответственность, даже внутреннюю ответственность за то, что происходит, тут же и начинается беда. Потому что я могу, вроде бы, оставаться добрым, хорошим, нравственным человеком, но при этом вокруг меня происходят бездравственные поступки. Потому что я отказался от ответственности. Потому что я поручил как бы, свою свободу кому-то другому. Вот это, увы, происходит порой и в нашей жизни. Так вот, нам нужно учиться и вот забыть о любви, которую Господь. В самом начале, который законник, принес и Господь, утвердил эти заповеди, они напоминают нам о том, что чтобы любить, нужно брать ответственность. Иначе невозможно. И вот если мы будем учиться это делать, тогда меньше будет в мире э, происходить зла. Потому что меньше тогда будет в мире равнодушие. Равнодушие возникает именно из-за безответственности. Ну вот, наверное, вы помните Слова одного писателя, который сказал так, не бойтесь друзей, друг тебя может в крайнем случае предать, самое большее, что можно сделать. Не бойтесь врагов, враг тебя самое больше, что может, может тебя убить, а бойтесь равнодушных, потому что именно с их молчаливых согласий происходят на земле все предательства и убийства. Вот этого, конечно, не хотелось бы никому из нас пожелать. Будем же, читая Евангелие, учиться слову Богу, будем же э, стремиться к внутренней свободе, которая предполагает ответственность, будем учиться быть верными Богу и стараться э, относиться к людям с добром, с пониманием, с милосердием. Gracias por